Сейчас это пока не конвертировалось, ходило царствовать, царствовать. И как обычно, мыслиобразы приходят в моменты такие священнодействия, скажем так. В общем, решил я в этот водяной гроб под названием Сугроб засунуть всех археологов и прочих там любителей древности в кавычках. Почему культурного слоя быть не может, сейчас вам все и поясню. У нас есть растительное царство, да? Оно соприкасается с жив живностью. Оно соприкасается с почвой. В почве у нас всякие системы утилизации в виде насекомых, бактерий, грибов и прочих даже животных находится. И соответственно у нас все остатки, останки растительного животного царства там исчезают полностью. За некоторым исключением. Если кто-то заранее не делал хрон. А так как я часто часто занимался <смех> очисткой леса и порой за буквально то, что тут засрано было, за вот эти вот постсоветский условный период брать, допустим, да? Я 10 лет в лесу убирался. Вот это дерьмо убирал. Прикол в другом. Когда тут мы взяли участок, который тут пепелище было, сгорел, э, начала почва выбрасывать все на поверхность, то, что не гниет, не разлагается и прочее. Это металл, стекло, пластик. Соответственно, если где-то что-то было, все сразу поднялось бы на поверхность, потому что сама почва, благодаря вот этой жизнедеятельности деятельности в ней, выбрасывать все на поверхность. Соответственно, нет никаких слоев вот этих наслоений и так далее. Там же все движется. Плюс еще грунтовая вода. Потом, если они там верующие, вот эти сезоны, за счет этих сезонов все вот это как раз выталкивается тоже. И вот я сколько лазил, вот увидел, на пустом месте вроде все убрал, и тут опять. Оказывается, это просто вот это поверхностное наслоение, вот это дерьмище. Я стекло, пластик убрал с металла. Под ними то, что было, оно тоже вытолкнулось. И насекомые помогают выбрасывать все это. Соответственно, те же берестяные грамоты и там какие-то эти, там если брать лобудня какая-то такого плана из древесины, я могу сказать вам буквально на опыте своем, что береста, которая лежит на поверхности почвы, она буквально за пару условных лет по длительности в никуда исчезает. Та, которая лежит, грубо говоря, если брать вот они, допустим, какая-то библиотека в кавычках возьмем, там вот эти берестяные эти грамоты были, она там развалилась или что. Древесина буквально вот, это же получается практически поверхностный, поверхностный слой, да? наслоение, ну там что наслоение листва, опад потом, если какие-то эти там с дождями что-то там намыло туда это напылило ветром это, ну, получился как бы, гумус вот этот еще один наслоился там активно свиваются червяки которые очень любят тонкие древесные бумажные изделия это те же дождевые черви так называемые в кавычках и прочие там любители древесины пожрать. Те же короеды и так далее. И у нас получается береста же это одна из его, как говорится, вот эта как вот это, слои вот этой коры. И ее хорошо вытачивать полностью. Если это была вот эта вот библиотека, которая там из рук был, допустим, он развалился, древесина буквально вот эта разлетелась, Труху в никуда за тройку, ладно, пять лет пускай условных возьмем по их официозному числению, она разлетается в хлам. То, что было под ней, то, что там эти берестяные грамоты в этом домике были, вот они раз там это под ней остались, все завалило. И в итоге-то а, труха осыпалась на эти грамоты, а в трухе, ой, как черви любят это множиться, любят они ее кушать. И там другие букашки прибежали там листву попутно жрать. И пошли эти берестяные грамоты схавали в хлам. Отсюда вывод какой. <с orange> все вот эти захоронения, неважно, там костей, каких-то там глиняных табличек, золотых, и золотых, ни хуй знает каких там это, берестяных и прочее. Это все чьи-то схроны. Кто их сохранил, грубо говоря, сохранил. И это все делалось недавно в подтверждение этого всего так называемого околоуранс, который там это оглашал. Я просто на опыте это могу сказать, что почва, все вот эти вот не свойственные ей материалы, она выкинет нахер, металл, стекло, пластик, резина и так далее, глину, даже тоже черепки и прочее на поверхность. а вот это вот, э, береста и прочее если они упали, грубо говоря и их завалило, они сгнили все, их нет то, что сохраняется, сохраняется кто-то сделал схрон специально и сделал его таким, чтобы туда ничего не попадал. вопрос, кто это будет делать тогда а это все делать сейчас потому что соответственно, если брать там теми технологиями по официозу, ничего такого не сделаешь даже вот эта пискиность, письменность, так называемая. Но не сохранятся это в почве, вот эти грамоты. Даже если там какое-то здание разлетелось деревянное, под ним он точно не сохранятся. Все пойдет в гниль, в это удобрение, в общем, в плодородный слой, так называемый. Ну привет грибам, скажите, эта грибница на раз-два заселится. Особенно дикая вешенка или, или опята пойдут. Это самые такие распространенные, кто это все утилизирует. Так что нет никаких, нахрен, ни культурных слоев, никаких берестяных грамот, все это наводил И просто вбивается, чтобы отмывание вот этого бабло торгашеским этим жизнесосущим обществом в кавычках беру. Точнее, теми, кто это говно запустил И пытается на этом верховодить Ну, как-то вот так Круто, просто, блин Хрен до такого додумался Ну, просто никаких этих Претензий Антоха, браво, класс Вот Как, как хорошо, как простые мысли приходят Да, да Вот вылазит, действительно выталкивает Сам я тоже это замечал вот, по поводу этих еще, куда это все девается, да, которые хавают бактерии, вот эти типа ну, черви, э, превращается опять это все в землю. Вот я прям это замечал, видел. Вот может, не знаю, рассказывал, а нет у друга компостная, ну не яма получается у него, а он сделал такую эту самую. Э, ну шифером, короче, бум бум бум, обложил с четырех этих такой сундук получился большой, И, ну он туда листья, грызки, обрезки с картошки, все туда листья травы, траву, которую сам сорвал, все это самое, вот он мне показывает, говорит, смотри внизу, вот а я смотрю внизу туда, где там, говорит, тут было только вот эти вот всякие объедки, об эти самые, об эти самые. я говорю, смотрю, а там земля высыпается оттуда чернозем черненькая такая ну то есть черви возможно вот это все дождевые переели перри пере Ну вот и получается вот такая вот структура черноземистая черная такая почва вот, так что да это круто парах вот этот бы кусок да тоже, кто там, может, Миша Антоха, ты сам его именно вот это голосовуху отдельно ролик какой-нибудь видеоряд, это супер такая тьф, выстрел такой. Вот, а закапывают хроны, эти, эти, же сами археологи это и делают. Вот, и потом о, о чудо, одни закапывают, другие откапывают, чтобы не было соприкосновения между двумя группами, чтобы они друг друга не попалили. Вот, так что это бы тоже надо бы в этот, в отдельный ролик, я думаю.